Остался белок у нас. Мы не знаю, что здесь делать. У нас 4 белка. Простояли они не в холодильнике. 3 дня. Сейчас мы их собьем. Чуть-чуть сурки. -чуть очень быстро получается порная сейчас добавим сахар и, сверху. и дальше Выпекаем наши оббитые Выкладываем ложкой, пену не осаждаем, как положили, так и не было. И теперь в духовку при температуре 220 градусов. Запекаем. Я поставила их на деревянную досточку и еще у меня вот здесь, температура 200 град... 20 градусов, 220 в начале, потом на 200 в очередь. Достали наши дизайн. и так выпекала я и при температуре 220 градусов 10 минут. Далее уменьшила при температуре 200 градусов еще 10 минут. Затем духовку выключила. И они у меня как стояли до полного остывания. Духовка остыла и сами без И получили вот такие. Видите? Ну, хотелось бы подвергнуть, а получились. Пробуйте, когда я Вот такие, но пропитались. Хотелось лучше. Попробуем в следующий раз, лучше подержать в Будет интересно. Включаю. Можно еще их соединить или вовнутрь взять кондитерским специалом маслом со сгущенным молоком и прибирать. Тоже будет уребененный. Готовим. Без Я люблю лаку. Одну третью. Кавка. Кавка. Кавка. Кавка обожаю арабика. Кавка. Вам, как я делаю эти вкусняшки ну а сегодня у нас кофе всем хорошего дня друзья кто не будет подписаться на мой канал подписывайтесь на колокольчик пишите комментарии до новых встреч в хорошего дня